всем привет дорогие друзья с вами егор бруховецкий сегодня такие полезные советики если вы не, не можете снять кольцо вот, оно вам жмет берем нитку продеваем под кольцом и плотно наматываем на палец так вот и потом раскручиваем. конец и вуаля кольцо снято так что если вам это видео было полезно ставьте лайки не забывайте подписываться на канал рассказывайте друзьям всем успехов